Если, допустим, Украина объявляет нам войну, что должна делать Россия в этой ситуации? Мы будем наблюдать, как дальше будут развиваться события. Одно дело объявить войну, ну, закроем посольство, эвакуируем его в Москву. Это одна ситуация. Ну, будут они там, эти идиоты в Верховной Раде, продолжать мордобои, оскорблять друг друга, унижать свое украинское национальное достоинство? Ну, извините... Дураки в психиатрической палате могут делать все, что угодно. Это палата украинцев. Другое дело российские границы, жизнь российских граждан, мирные российские города. Российская граница священна и неприкосновенна. Поэтому даже если Украина объявит нам войну, мы будем наблюдать ну, с некоторой долей изумления, что они там будут делать своем шипито. Но как только... Порошенко отдает приказ о нанесении удара по территории Российской Федерации, либо переходе украинских войск в атаку против России, либо предпринимается масштабная кампания по блицкригу и зачистке Донбасса. Вот здесь уже возникает другая ситуация. Ну, во-первых, мы не будем, я думаю, воевать с Украиной сухопутными группировками. В течение пяти 6 часов наносятся удары дистанционным высокоточным оружием. Во-первых, по украинским группировкам, которые нарушили границу Российской Федерации и перешли в наступление. По штабам, по резиденции Порошенко, как верховного главнокомандующего, отдавшего приказ начать войну с Россией. Я думаю, пару калибров его резиденцию, и все это будет уничтожено вооруженными силами России в течение нескольких часов. Вот и все.